Хорошего вам времени дня, уважаемые зрители канала Заметки-Нумизмата. Продолжаем с вами говорить о терминах. В прошлые разы мы с вами говорили подробно о понятии новодел. Еще раз попрошу никогда не применять это понятие не по назначению. Новоделы — монеты, произведенные по специальному заказу на монетном дворе, обычно в улучшенном исполнении, оригинальными, немножечко измененными инструментами или вновь изготовленными инструментами, аналогичными, оригинальному. И очень часто с понятием наводил путают еще один термин — рестрайк. Ну, на первый взгляд, это просто вариация английского языка данного термина, но не совсем так. И у, у слова «рестрайк» есть совершенно отдельный нумизматический смысл. Если новодел произведен по специальному заказу, не в ту дату, которая указана на предмете, возможно, годами позже, «рестрайк» выпускается именно с эмиссионными целями, то есть целями обращения или, скажем, внешней торговли, что тоже бывало неоднократно. Таким образом, на монете указана одна и та же дата на протяжении нескольких лет или даже многих лет, при этом и цели ее выпуска могут быть разные как собственное внутреннее государственное обращение, так и внешний рынок. И продемонстрирую вам, наверное, самый знаменитый в мире рестрайк Талер Марии Терезии 1780 года. И хотя данный конкретный Талер выпущен в улучшенном качестве, пруф, в данном случае прув 67 эта монета очевидно для коллекционирования тем не менее такие же талеры с одной датой 1780 но ну, в простом исполнении выпускались несколькими монетными дворами на протяжении 150 а может быть даже и большего количества лет и данный талер является очень популярной в мире серебряные монеты наверное поговорим о нем еще позже, а сейчас лишь призываю вас правильно относиться к терминам. Именно такой предмет является рестрайком, когда, несмотря на длительный выпуск в течение разных лет, дизайн монеты подвигался небольшому изменению и скорее был различен на разных монетных дворах, а дата оставалась неизменной – 1780. Есть и многочисленные другие примеры таких рестрайков. Кроме того, каждый день в нашем кармане мы тоже держим те же самые рестрайки, только не задумываемся об этом, поэтому ничего плохого в таком термине нет. Рестрайки — это такие же монеты или деньги, представляющие также амизматическую коллекционную ценность и ничем не уступающие любым другим. Вот, к примеру, современная старублевка, которой мы с вами пользуемся в наши дни, расплачиваясь ей в магазинах. но Мало кто обращает внимание на то, что на этой старублевке указана дата 1997 год, образец 1997 года, но вот эта совершенно новая купюра, только что напечатанная, может быть, в текущем, в 2019 году, это типичный рестрайк, но только в отношении банкноты, купюры. 100 рублей Банка России, упускающегося с небольшими изменениями с 1997 года в этом дизайне. Так что ничего плохого в рестрайке нет. Пользуйтесь своими рестрайками, ходите в магазины, делайте покупки. А некоторые самые красивые оставьте для коллекции. Удачи вам, встретимся в других выпусках. Смотрите канал с «Заметки на Мизмата». До свидания.